аллоха всем, мы снова находимся в парке Дубки, где мы были вчера и сегодня нас ждет немного другая площадочка, сразу покажу ее Это такой микс современной площадки и площадки на хомутах, при этом в плюсах здесь есть длинный турник, ну тут стандартные хомутовые конструкции, длинные брусья вот на самом деле, чего сильно не хватает, это вот таких длинных брусьев Конечно, конечно, начали делать и на хомутах длине, но все равно они короткие А вот такие вот, чтобы длинные брусья, блин, это мне так не хватает, на самом деле, для тренировок Высокие брусья, то есть можно на них заниматься в полный рост Выпрямившись, не надо подгибать ноги, это удобно Штука, видимо, для качания пресса. Не знаю, продолжаю находить какие-то новые конструкции. Ну, Но, по-моему, она для пресса, для того, чтобы качать пресс. Если какие-то еще есть идеи, пишите в комментариях. Ну, там шведская стенка и огромный рукоход. Вот рукоход, не знаю, зачем делать такой высокий, потому что когда ты идешь на максимум на рукоходе, он еще дает на мозольки, ты рано или поздно будешь срываться, а ты не можешь сорваться, если ты висишь высоко, это опасно Самую опасную такую штуку я видел в Зеленограде, наверное, и в Казани Вот там были такие нереально высокие рукоходы, на которых можно было бы очень стремно разобраться Если, конечно, нет головы на плечах А если голова есть, то все будет в порядке Блин, вот эти бруси меня прям радуют Прям вот Хорошо вот Прям Радует меня парк Дубки. Продолжает меня радовать. Сегодня первый день третьей техники. Третья техника это у нас нестабильные повторения. Нестабильные. Сегодня вы сами все увидите. Что? Единственный момент, я не буду делать нестабильные выпады. То есть, на видео в вы увидели, как они делаются. Здесь я не буду их делать. Почему? Само упражнение очень эффективно. Оно очень хорошо нагружает бедро. Но э, делать его лучше там, где вы уверены, куда вы ставите ногу обратно Потому что за счет нестабильности повышается, естественно, и определенная травмоопасность этого упражнения Поскольку я тренируюсь на разных площадках, и вот здесь, допустим, повезло мне сегодня Она прибрана Но где я буду заниматься завтра, я не знаю Ладно, где я буду заниматься завтра, я знаю, а где, не буду, где буду в следующий день не, не знаю э, Соответственно, я не могу быть уверен, что везде получится их делать Поэтому даже не буду начинать, буду делать два раза приседания Вместо, ну, вместо вторых выпадов тоже будут приседания нестабильные Потому что там все-таки стабильности побольше Приседания не так требовательны к стабилизации коленного сустава Более безопасны и все такое проще Тем не менее, тоже да, нагружают побольше, чем обычные приседания И вы это все сами увидите Вот, вот собственно, и все, наверное, что хотелось сказать в начале. Надеюсь, вам понравится новая техника а я буду разминаться и тоже, тоже делать. Погнали! Вот такая вышла тренировка. В районе 20 минут. Время сократилось за счет того, что я быстрее выполнял повторения во всех упражнениях. Плюс приседания, в принципе, делаются быстрее, чем выпады. И это тоже хорошо, потому что времени занимает меньше. Что еще? Что еще надо сказать по поводу тренировочки? Я тут пока делал, записал. Видите? Начальчик воркаут. Опора, высота. Опора. Когда вы делаете нестабильное повторение, важно, чтобы вес вы держали на опоре То есть, допустим, в отжиманиях вы убрали одну руку, вес перенесли полностью на вторую, которая стоит И не возвращаете вес на вторую руку до тех пор, пока она не стоит на земле Если вы будете перемещать на нее вес, пока она в полете, то у вас будет просто такая бац, компрессионная нагрузка, каждый удар Это не очень хорошо для ваших запястьей Поэтому держите вес на опорной, затем возвращайте руку и затем уже перемещайте вес Аналогично с приседаниями, аналогично с подтягиваниями. Может быть в одном из будущих дней я просто покажу, как там, потянулся наверх, отпустил руку, коснулся, вернул, так тоже можно. То есть убирайте ударную нагрузку, она ни к чему вашим суставам на данном этапе. Лично мое мнение, она вообще ни к чему, то есть, если посмотрите на наши тренировки с командой Patriots, мы не любим плеометрику не любим такие вот взрывные ударные вещи, где бьются по суставам. Вот. Второй момент. Высота. Это касается приседаний и выпадов. На какую высоту поднимать колено? Минимум вы должны поднимать до угла 90 градусов. Вот так вот. В идеале, если вы можете, поднимайте до груди. Таким образом вы будете заодно задействовать и пресс. Мышцы пресса. Вот. Ну, дальше уже все зависит от вашего уровня. Главное, вот, отрывать ногу и поднимать ее. Предыдущая, собственно, техника вас и подводила к этой технике. Но чуть-чуть. Это уже расширенный вариант. Дальше. Вы видели этого мужика? Блин. Вот. Ладно, он один раз прошел. Потом он прошел второй раз, потом. Господи! Я называю таких людей кроли площадки. Потому что они с таким важным видом ходят от снаряда к снаряду, там сделают что-нибудь типа 5 на брусе Кривых. В четверть амплитудки, И потом с таким важным видом идут куда-нибудь еще. И блин, ладно бы они просто ходили вот здесь, до хрена места, никого нет. Зачем он ходил перед моей камерой? Ему так хочется попасть на YouTube? Ему не хватает внимания? Раздражает. Не будьте такими, никогда. Если видите, что кто-то записывает, а это сложно не увидеть, потому что, блин, камера, объектив, красненько мигает. Не ходите перед камерой, не мешайте людям, не нервируйте их. Это реально дико раздражает, когда ты пишешь, а кто-то прям перед камерой лезет. Господи. В общем, в остальном Новая техника прошла хорошо, несмотря на то, что я увеличил отдых, по-моему, до минуты в подтягиваниях, потому что я не знал, как пойдут. Все-таки тяжело, тяжело это все делать. У меня еще перчатки такие толстые зимние. Поэтому хват прям, блин, огромный. Но, тем не менее, я думаю, прошло лучше, чем я планировал. Так что все замечательно. Завтра будет новый день. Новая площадка. Не парк дубки уже, спешу вас обрадовать, если кому-то этот парк уже нуля. Хотя парк замечательный. Площадки чистят зимой. Молодцы. Не то, что не скучный сад. Все. Увидимся завтра. Пока.